Давай. Идеальное вращение вообще, в любую сторону. И протяжки, вот левая протяжка, вот правая, и погнали. Растягиваются все позвонки, факсы, связочки, косточки на месте. Вообще идеально. Хват идеальный. Ничего не тянет. Все прекрасно. Можно не сеть Карабинчики, дрэйфоксовские, тоже к теме. Идеально, просто. Все, есть, есть Да, да.